Всем привет, меня зовут Тимур Атажанов и специально для супермаркет Семян я вам представляю перец Геркулес. Это гибрид, который популярен по всей территории Украины, независимо от условий выращивания, открытый и закрытый грунт. Этот гибрид круто показывает свою устойчивость ко всем неблагоприятным факторам. Это компактное растение с крепким склетом веток. Всегда закрытое растение. Получается всегда во всех условиях. И плоды весом в теплицах 400-500 грамм, в открытом грунте 250-300 насыщенный яркий окрас и прекрасный вкус. Этот гибрид также классно подходит для заморозки и переработки. Перец геркулес всегда максимальная урожайность, неприхотливое растение и высокий результат. Если понравится наши видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.